Всем привет, друзья! Ну что же, сегодня пришла посылочка из города Тернополь от Шанайда Петра Ивановича. В общем-то, как всегда, я уже, в принципе, него в третий раз заказываю заготовочки вот, на резце. И как всегда, все меня устраивает. Вот. Смотрим, что здесь у нас попалось. Попалось у нас вот такой если я не ошибаюсь, рейер их было два, но знакомому сразу я отдал, он у меня просил, чтобы я тоже заказал, один рейл побольше, конечно, очень срочно нужно было, спасибо Петру Ивановичу, что он все-таки, как говорится, Помог мне в этом деле, потому что нужно было очень быстро рейер, чтобы выточить как бы ножки заготовки на стол, потому что старый рейер уже невозможно было им точить. Но у меня токарного станка нету, и в принципе что хочу сказать, я прошусь к знакомому и знакомый мне вытачивать эти ноги. Вот. Но рейер подвел у него и, получается, ждали вот этот рейер. Ну, спасибо, управился очень быстро, за неделю сделал, э, как бы, и то неделя, Какая неделя? Еще ж праздники были. Вот, конечно, всех с прошедшим новогодними праздниками. Вот, сегодня, конечно, воду хрестить нужно, но мы будем ее не освячивать, а вот покажем вам резцы. Вот, вот такой рейер. Довольно сталь массивная, где-то около 5 мм. Такая грубая, хорошая сталь. Очень чувствительный рейер. Так, получается, заказал я себе еще 4 клюкарзочки. Вот 6 полукруглых. 6, 8, 10 и 12. Вот, ну, клюкарзочки вообще идеальные на вид. Ну, Шикарный, вот мне вообще классно нравится, вот, очень-очень идеально сделанная форма, ну, с металлом мы уже разобрались, 65г, если я не ошибаюсь, вот, и, в принципе, я работаю уже с этим металлом, очень довольно неплохо рекомендирует себя, это. вот, данная работа проделана мастером, вот. Я вам скажу, что они, видите, еще маслом пахнут. только только от закалки. Вот. Ну и конечно, как всегда, я как. Не, ну, уже в третий раз заказываю и второй раз мне делает маленький подарок. Ну, мелочь, ну, очень приятно. Спасибо вам за подарочек. Вот, и соответственно, я вот сделал такие себе. Как бы они похожи на топорики, вот, но это специально для подборка фона. Потому что есть проблема выбирать да, в уголках. Мы все знаем, что вот проблема в уголках. И как бы чтобы это ровненько сделать, я думаю, что с этими топориками у меня сложится. Вот, Как бы я посмотрел у одного на канале человека, он тоже мастер с большой буквы очень хорошо режет, и у него похожий есть такой резец, и я решил как бы скопировать его. Правда, немножко здесь нужно поострее будет сделать мне, но это уже, как говорится, моя задача. Главное, чтобы сама сталь выдержана была вот, хорошо, ну в правильном, как говорится, производстве закалки и всему тому подобное. Вот. Я думаю, что вот именно тоже. Как всегда, цена... По стамескам очень радует, потому что вы все прекрасно знаете, что купить резец готовый уже с ручкой, с, как говорится, вот, например, можно взять данную клюкарзу, где-то средняя цена будет 400 гривен, да, там 400-500 гривен, вот, вот такая клюкарза будет где-то стоит, вот. Вот это, кажется, если я не ошибаюсь, где-то 150 гривен мне обошлось. Точно не скажу, друзья, потому что ну, где-то в записях там мы переписку вели, и я точно не скажу. Ну, где-то около, около вот таких, как говорится, границ. Вот. Так что я думаю, что вот, ну клюкарза вообще ну, ровненькая, идеальная. Смотришь, она не в бок смотрит, ну, не кривая, ничего. Вот радиус, как вот его резцы, у меня радиусные резцы же его есть. Вот смотрите, я же ими работаю. Вы все видите, как я работаю этими резцами. Вот есть и большие. Вот. Есть совсем маленькие. Да. Вот еще такая, даже очень маленькие, видите, вот клюкарзочка. Друзья, честно сказать, нравится мне этот мастер. Вот работы делает очень хорошо, качественно, с полной серьезности относится к своей работе. Вот. Конечно, эти резцы нужно еще доводить до ума, все, ну, я заказывал у него заготовки, вот, заготовки, вот, пожалуйста, и держи, дружок. А если хочешь себе полноценный резец, нужно с ним разговаривать, я видел, у него есть Образцы, которые уже с ручками, уже отшлифованы, заточенные. Возможно, они не очень там хорошо заточенные. Вы затачиваете себе правильно, как вам нужно. Знаете, каждому мастеру своя заточка. Но, в принципе, я скажу, что есть и готовые. Он делает целыми наборами, заказывает. Ну, как бы, я его рекламирую, да, друзья. Потому что хочу посоветовать хороший инструмент и недорогой если у вас, например, не хватает денег, вот на так на качестве инструмент, да, вот на ну как качественный, это тоже качественный инструмент, на брендовый инструмент там как бы Pfeil, да, там а, например Stray, там что еще там какие-то Татьянки, Tat я если честно ими не пользовался ни разу и я думаю, что и не буду пользоваться, потому что вот этот инструмент меня пока не устраивает. Я работал и по твердым породам, множество уже роликов сняты с этими стамесками, если что, друзья, я вам скажу, потому что уже довольно неплохо они проработали работу, уже себя отработали, если честно сказать, вот. И понемножку, конечно, заказываю себе еще по чуть-чуть конечно, сами понимаете денежные средства они же на дороге не валяются нужно заработать, чтобы что-нибудь заказать и соответственно выделить, ну вот клюкарзы я на них смотрю, ну вообще ну такая красота только посмотрите, друзья это, ну, это же даже произведение искусства вот. видите, их обшлифовать сделать до толка там и пфел рядом не валялся Друзья, нравится мне этот мастер. Если что, я контакты оставлю под ссылочкой в описании. Ссылочку на Facebook. Номер телефона оставлю. вайбер там будет на этот телефон. Вот можете позвонить, пообщаться через вайбер, Возможно, и за границу он будет отсылать. Друзья все будете решать с ним, вот, какие цены, что, что, как, где и когда, вот, каждый, вот, я заказал индивидуальный заказ от 3 резца, вот, пожалуйста, он мне и сделал, все отлично, как говорится, то, что я хотел, то я и получил, нету никаких, как говорится, претензий, все отлично, вот, Рейер такой шикарный, массивный. Я вам, друзья, хочу сказать. Вот мощный реер. Вот реально, когда твердые породы э, точишь, я сам, э, когда на работу ходил, я токарил. Друзья, у меня сейчас нету токарного станка. Я вам бы показал, что такое быстрая токарка, друзья. Я такие вещи на токарном вытворял. Ой, боже. Нет у меня пока денежных средств на токарку, чтобы выделить. Но в будущем, все в будущем, я вам покажу, как нужно даже за полторы минуты ножку на табуретку выбросить. Табуретка сейчас будет у вас на экране. Вот видели табуретку? Вот на, на этой табуретке, вот четыре ножки, вот полторы минуты у меня уходила на сосне, на твердых полуродах, конечно, немножко подольше, где-то до трех минут. Качественная, хорошая ножка. В день я мог сделать около 200 ножек. Так что, вообще, я, друзья, по токарке уже даже скучаю. Я как-то раз хотел поточить. Вот хотел у знакомого поточить. Времени нету, нужно решать тоже всякие проблемы. Немножко я расскажу о них попозже как говорится, и покажу, и расскажу другие проблемы, потому что не все сразу... Вот, все в планах, как говорится, нельзя наперед рассказывать, а то ничего не получится. вот. вот. Соответственно, наперед немножко он это все подкрутил, чтобы заточка была, ну, как бы явно... Ну, друзья, радиус здесь, форма идеальная, все то, что нужно. Ну, бери и точи, заточи, зашлифуй внутри и вперед работай. Просто, ну, после закалки нужно, аж, конечно, довести это все до ума. Ну, в принципе, друзья, вот такие. Мне как бы легче взять. Ну, проще, дешевле, в принципе, взять, вот золоточку, довести до ума, так как я хочу. Вот на некоторых есть стамеска, сейчас, секундочку. Вот. Как вот такие, да, стамесочки. Давайте я вам покажу, возможно, и фирму вы посмотрите. Не знаю, видно фирма, не видно. Ну, в принципе, на таких мезочках мне не очень нравится, когда, например, все зашлифовано. Как, когда рука уже потеть начинает уже скользить вот именно на, на плоских как когда уже плотно так берешься, вот и пошел, пошел и начинается вот именно вот здесь вот так играть уже, вот так, вот как сейчас, вот немножко уже влаги пошло и все, ну уже это не работа, нужно, и тогда рука устает очень сильно и плохо работать начинается ну в принципе эта фирма тоже, ну, ну в принципе не нравится она мне вот я купил от этой фирмы Лошкорез, в принципе. Ну, так, этой, кстати, я резал вот недавно сосну. Лошкорез я купил себе, вот, и вот купил клюкарзу. Она на вид хорошая, красивая. Но вот здесь видите, она обломалась. Вот, и ложкорез вот такой. Вот. Ну, в принципе, я этим ложкорезом не резал. Как-то ложками не горю желание резать. Вот. Ну, если честно, он у меня вообще ни к чему. Вот. Возможно, какие-то вопросы пишите, отвечу. Ну, по твердым породам, сразу скажу, по твердым породам отлично. Ну, правда, нужно чуть... Чаще править, чем по липе. Ну, вот, смотрите, вот такая заготовка. Вот я, например, не правлю, стамески практически. Все довожу Тут такую заготовку до идеального конца. Вот она, видите? Вот, Чтобы вы понимали, вот заготовка сделанная и все этими резцами, такими же самыми резцами вот и я думаю что покажет результат и вот эти новые резцы будем дальше с ними работать есть еще конечно в планах еще что-нибудь заказать потому что множество нужно резцов на всякие но есть конечно у меня такие резцы которые мне уже не надо старые вот в принципе что хочу сказать, что если вам интересно, заходите ссылочку под описанием, либо набирайте номер телефона, спрашивайте цены, и даже я вам рекомендую, заказывайте, друзья, вот очень хороший инструмент. Кто хочет сделать, на, как говорится, на свой мотив, уже дальше полиру, либо полирует полностью все, либо полируете только... Часть здесь немножко затереть, чтобы сажи не было. Вот. Ну, это уже, как говорится, ваши проблемы. Вот. Честно сказать, что резцы вот очень хорошие. Очень мне нравятся. Я Петру Ивановичу благодарен за то, что он их делает такие ну, качественные резцы. Он относится с большой ответственностью для этого, потому что он понимает, что это инструмент рабочего человека, чем лучше инструмент весь сделает, тем легче будет нам работать, вот. И соответственно, если нам легче работать, мы будем очень ему благодарны, вот. Ну и вот такая ситуация, как говорится, друзья. Обращайтесь к нему, кому заинтересно, резцы обойдутся вам практически в копейки, можете целый набор за неплохую так вот. Ну, у меня, например, если без рейера вот эта тысяча вышла. Вот с рейером, два рейера, еще... рейер, конечно, 500 гривен стоит. Ну, рейер, я вам скажу, такой мощный, который уже взял. Можно большие заготовки точить и Но если вам рейер не нравится такой мощный, можете заказывать себе любой, какой захотите. Вплоть до чертежа и мастер все исполнит в лучшем виде, за ваши деньги и любой каприз, друзья Вот, ну вот как-то так, друзья Петру Ивановичу низкий поклон большое спасибо за то, что делает такие прекрасные резцы, и за то, что э, мне э, он как бы быстро и сделал, потому что вот был напряг, нужен был рейер один хотя бы, на... вообще капец, позарез был нужен вот спасибо ему я как бы написал ему говорю если с крюказами что-нибудь не получается сделайте рейер отошлите чтобы а потом уже за пересылку я же все равно плачу несколько ну я плачу как бы он говорит ничего мы успеем за за недельку и в принципе какая неделька недельки не прошло друзья не только же я один у него, у него там еще заказов и заказов. И недельки не прошло, потому что праздники, праздники. Все праздники выбивают с колеи, как и всех остальных. И меня тоже выбивают праздники с колеи, потому что ну, нельзя в праздники работать. Можно, например, вот видео снять. Вот Как-то так, друзья. Ну все, друзья. У меня все, друзья. Если что не так, спрашивайте, в комментарии пишите. А кому понравились, возможно, заинтересовались. Все контакты в описании. Связывайтесь, договаривайтесь. Если честно скажу, не пожалеете. Вот. Так что у меня все. Всем пока, всем крепкого здоровья!